Всем доброго дня! Скоро наступает Новый год! А вы задумались над подарками для своих близких? Итак, у нас есть отличное предложение: это стильные, функциональные светильники. Первая модель это DS у нас 28, она представлена в двух цветах коричневым и белом. Данные светильники имеют функцию беспроводной зарядки. Модуль расположен на основании светильника. Также вы можете переключать световую температуру, регулировать яркость с долгим нажатием. Если вдруг телефон не поддерживает функцию беспроводной зарядки, это не проблема Сзади имеется USB-порт Модель D1729 Также он идет с беспроводной зарядкой Модуль расположен на основании Здесь идет прорезиненная подкладка, чтобы не скользил телефон А также сзади имеется USB-порт Вот он здесь расположен Вы также можете заряжать устройство Модель D1730 Идет с RGB-подсветкой на основании И с тремя ступенями яркости Белый и черный цвет с помощью сенсорного выключателя вы можете выбрать любой понравившийся вам цвет.